300, Спаски, Здравствуйте, это Холмогоров, Андрей Анатольевич вам звонит Здравствуйте Я 20 сентября пришел к вам в Спаск, я не знаю с кем я сейчас разговариваю Короче, принес заявление на возбуждение исполнительного производства Судебный приказ Октябрьского районного суда Иди. Ну, короче, чтобы элементы вычитывали, Мне в течение трех дней исполнительный произ постановление о исполнительном производстве не высылают, ничего не делают? Нет, почему не делаем? Производство возможно. Просто у нас определенные дни, когда у нас почта принимает наши, то есть мы когда отправляем, то есть вам направлено постановление о возбуждении и Холмогорова Елене Владимировна. Также в рамках данного исполнительного производства направлены запросы в банки, на кредитные организации, регистрирующие право собственности органов. Вот из ответов ни счетов, ни снился, ничего нет. Сачкову 9 февраля осудили. Она сейчас, не знаю, или в колонии поселений, у нее наказ... административное наказание в виде... Так у нас приказ, то Холмогорова, а не Сачкова. Ну, а сейчас-то она Сачкова. Ну вот будем сейчас тогда запрашивать господи, это, как оно называется, в ЗАГС. У в нее веке. там исправить, то есть это административное наказание в виде этих обязательных работ. Я Нет, так понял, ли, что вы... ее осудили в феврале этого года. Вот у нас в исполнительном документе Холмогорова Елена Владимировна. По свидетельству она была Холмогорова, как я в суд писал, предоставлял да. вот вы, доказательства. Потому х... и... что я был. И разведен, с Холмогоровой. А потом ну, она приехала с Очковой, была 9 февраля, я ей помог развестись. Потом она убежала с Очковой. сейчас мы тогда направим в ЗАГС, чтобы нам дали уточнение, меняла она фамилию или не меняла. Какая сейчас у меня фамилия? Хорошо. Я вас сразу хочу предупредить. Я зарегистрирую на сайте почты. У меня да. все контролируется по электронной почте все письма. Ну, не ссылайтесь потом, что типа вы отправляли. А иначе я приеду в Спас с адвокатом. Вы меня угрожаете? По Нет, я не угрожаю, я вас а предупреждаю. Мне вы не угрожаете. А Два месяца вы вас... у вас есть. В течение двух месяцев должен быть результат. А иначе я буду писать жалобу в администрации президента, вы московским сейчас... приставом, кому. Пугаете? надо. Вы что сейчас Нет, хотите? я вы вас просто что говорю, чтобы вы все делали все свою делает? работу. И не превышали полномочий, и не бездействовали, а хорошо? Мы, мы, знаете, мы знаем, что заключается в нашей работе, какие требования предъявляются. Ну вот я надеюсь, вы знаете, потому что я тоже знаю, какую вы работу должны делать. Я все буду контролировать, хорошо? У нас есть тоже органы, которые контролируют. А вы как взыскатель. Правильно. Да, я взыскатель, вы, я имею полное право. Вы, Дети мои тоже имеют полное право вы, на элементы. Вы как взыскатель имеете полное право знакомиться с кодом УПН. Это ваше право. Вот именно. Чтобы, пожалуйста, выслали мне это исполнительное производство. А если я приеду туда с адвокатом, я, не, я не знаю, что будет. Производство, я могу вам выслать. Выслать оно положено на отправку постановления о возбуждении исполнительного производства. Ну, вот, да, хорошо. Хорошо. Я, я ответил на все ваши вопросы. Да, на все. Надеюсь на вашу, как говорится, добросовестную работу. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.